Стоит отметить, что это уже не первый чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов Российской Федерации Регина джонс Босс. Ранее в КФУ она приезжала в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз.